«Он убил пятерых моих парней. Пока я башку ему не снесу, я не успокоюсь. Как я буду дальше жить за счет меча? Если просто в слезах завалюсь дрыхнуть, ну так выброси, ты это этот проклятый меч». Мой ты ведь тоже не просто так оказался в наших землях. Больно ты разговорился, старик. Тебе давно пора ложиться спать. Я отдам тебе свои поля. Взрасти здесь новую жизнь. Это дело куда лучше, чем размахивать мечом. Подожди немного, и я умру. Разве не подходящий это случай? Заняться благим делом. Чем? Еще в полях я не горбатился. Там вдалеке кто-то стоит. Вон, видишь, у третьего дерева справа в тени. Наверное, это он. Ну что ж. Клюнули. Отлично, все ушли. Постараемся зажать его с трех сторон. Еще живой. Раны хорошо обработаны, вот только. Он холодный, как лед. Все-таки бежит он не так, как тяжело раненый. Паук! Барсок! Продолжайте погоню! Я пришлю позже помощь, а до тех пор следуйте за ним повсюду! Что? Чего? Голова, ты куда? Я по пути сойду с телеги и отвлеку их. Постараюсь задержать как можно дольше. Это копыт слышно не было. Он что, спешился и прибежал сюда? Ну, понятно. Он был без сознания. То-то я его даже не почувствовал. Торфин! Предупреждаю, Торфин. Переговоры я вести не намерен. Не брыкайся, отдавай сюда Гардара. А если откажешься, убью вернулся назад только змей остальных я не чувствую драться будешь торфин сейчас у тебя есть справедливая причина для драки скорее всего у твоего оппонента имеется своя справедливость как поступишь торфин будешь цепляться за отказ от насилия или же ради помощи ближнему развяжешь сейчас бой Интересно, какой из путей сделает тебя настоящим воином? Гляди, враг уже перед тобой. Думаешь, сможешь с ним дрожащими руками справиться? «Такая странная стойка. Явно не под копье и не под топор. Нет».